Всем привет, с вами Амир Исламов, давайте сегодня поговорим про кнопки. Вроде бы очень простая тема, но все равно совершается в ней довольно много ошибок начинающими веб-дизайнерами. Итак, кнопки веб-дизайне, поехали. Залог правильной и аккуратной кнопки это соблюдение ее пропорции, вот про них я сейчас и расскажу. Переместим нашу кнопку вот сюда. Здесь будет располагаться снизу формула, которую я прописал. Какие есть основные принципы по соблюдению пропорций? Ну, во-первых, разберемся, какие вообще есть расстояния внутри кнопки. Первое – это расстояние «А». Ширина от начала кнопки до текста. Здесь слева и справа. Назовем их буквой «А». Также есть расстояние «Б» – это высота от начала заголовка и до завершения кнопки сверху и снизу и последняя высота c это высота шриф высота заголовка в данном случае я кнопка итак какие есть основные пропорции у нашей кнопки начнем сначала первое а равно а и b равно b, то есть они должны быть между собой равны вот расстояние а между собой и расстояние b продублируем нашу кнопку и покажу какие в основном совершаются ошибки начинающими дизайнерами сюда мы ее дублируем если не соблюдается первое правило в случае а не равно а получается вот так и смотрится довольно таки неаккуратно ну либо наоборот когда b не равно b Порой делают вот так кнопку, либо уносят ее вниз. Как лучше всего соблюдать эти пропорции? Нужно, конечно же, выровнять ее относительно кнопки, но ручками не всегда это получается правильно. В Photoshop есть специальная функция: зажимаем Ctrl и щелкаем на нашей кнопке. И затем, с помощью панели выравнивания, мы выравниваем по горизонтали и по вертикали нашу наш текст относительно самой кнопки Ctrl D снимаем выделение следующее B больше или равно высоте C то есть высоте буквы посмотрим что получается когда данный принцип не соблюдается выберем нашу кнопку Если b меньше чем высота заголовка, то получается что-то подобие вот это кнопки не хватает воздуха и довольно таки тяжело воспринимается информация. Так лучше не делать. Идем дальше. Расстояние b не должно быть больше чем в три раза чем расстояние C, то есть высота кнопки, а, вернее, высота текста. Это уже обратный случай, когда делают слишком большое расстояние B. Кнопка получается очень вытянутая и приближается к форме квадрата. Так делать тоже не стоит. Следующее. А больше или равно B? Посмотрим, что происходит, когда это правило не соблюдается. А, это у нас ширина. Вот это вот. Если она будет меньше, чем высота от заголовка до завершения кнопки, то получится тоже что-то подобное. Когда это расстояние равно, то в некоторых случаях смотрится тоже вполне нормально. Но никак не наоборот. И последнее это тот случай, когда наоборот расстояние А делают слишком большой, большим. Оно не должно быть больше, чем в три раза расстояние Б. В данном случае это выглядело бы вот так. Здесь остается слишком много пространства слева и справа. И смотрится тоже не совсем эстетично. Вернемся назад. На этом про основные принципы создания кнопки у нас все. Не забывайте пользоваться инструментами выравнивания, как я повторил, как я говорил ранее, здесь и здесь. Но будьте аккуратны, когда у вас в кнопке одна из букв заглавная, а другая остальные прописные. И вы выравниваете снова через эти инструменты, то получается некое подобие. То есть придется ручками еще на пару пикселей вам поднять, потому что Photoshop определяет расстояние у кнопки как квадрат, то есть вот так, и выравнивает относительно его пропорциям. А визуально кнопка воспринимается как целая, а не как только буква «К». Поэтому придется немножко ручками вам поправить. На сегодня это все. Желаю вам хороших кнопок. Спасибо вам за ваши комментарии. Подписывайтесь на мой блог ВКонтакте. Здесь еще больше полезной и интересной информации. Для веб-дизайнеров и фрилансеров на сегодня все. Всем пока. Упс, не туда.